И вот я увидел объявление тренингов Игоря Мерлина, где он обещал сразу какие-то результаты. Изначально не верил в те техники, которые Мерлин давал, не понимал смысл их, зачем они нужны. Вопросам вопросом Игорь всегда знает, что мне именно нужно в данном вопросе и всегда четко подмечает и мое настроение, и мое состояние, и мою ситуацию, и дает дельные конкретные рекомендации. Он знает огромное количество фишек. То есть спасибо ему большое. Я очень рада, что у нас есть такой человек, который может э, действительно помочь, действительно ну, наставить, на путь истинный. Пришла я на этот тренинг, можно сказать, от отчаяния. После первого же занятия Через два часа ко мне заходит покупатель и приобретает набор столового серебра за 200 тысяч рублей. Я была уже на втором занятии у Игоря Мерлина и хочу поделиться с вами своими ощущениями. Во-первых, первый раз это только, можно сказать, начало, которое пробило меня энергией. Даже вот тем людям, которые не доверяют эзотерике, просто вот приходите на тренинги Игоря Мерлина, и вы будете получать просто ошеломляющие результаты со временем. С этим человеком я первый раз встретилась на просторах интернета в поисках решения одной э, тупиковой финансовой проблемы, из которой, казалось бы, нет выхода. Атмосфера на марафоне была бомбическая, энергетика шкалила, результаты шли просто с первых дней. Вчера я проходила тренинг у Игоря Мервина, это было... Весьма интересно. Я получила огромный заряд позитива, энергии. В какой-то момент мне даже касалось, что я могу увидеть, в принципе, даже с закрытыми глазами. Теперь помог разобраться к себе, понять, я хочу И разобраться в с жизни. И после первой же недели прохождения этого тренинга у нас увеличились продажи. У нас увеличился поток клиентов и личный товарооборот. При этом не только наш, но и людей нашей структуры. Узнала о программах Игоря Мерлина, я обратилась к Мне, что нравится, подходит всегда с чувством юмора. Мы ну, запрос был в плане потери клиента. Это же не столько потери, сколько у меня пошел спад. В результате этих тренингов я получил намного больше, чем ожидал. У меня более стабильно стал идти бизнес. У меня улучшилось отношение в семье, появилось очень много различных э, полезных знакомств, причем прям вал. Я знаю, что Игорь человек, который владеет очень глубокими эзотерическими знаниями, его медитации э, помогает многим людям, его практике. Мэрлин, еще раз тебе спасибо за все твои техники, за все, что ты сделал для меня, за все эти практики. За его знания, за его обаяние, за его юмор спалился <laughs> за вообще за харизму. Когда он на, на, направил меня на, некоторые, на пересмотрение некоторых вопросов относительно моей деятельности. Как бы он мне очень помог и дал рекомендации. Вдруг стали приходить дополнительные источники дохода. Интересные были энергетические практики. Где-то у меня было и свое внутреннее сопротивление. Но самое главное, что я, чему я научился в этом тренинге, это действовать. Вот именно навык действия. Как ни странно, очень многие тренинги мне этого просто не могли дать. Ну, что можно сказать? Наконец-то я стал получать удовольствие от жизни. Э, все события стали происходить естественно, как бы сами собой. Э, то есть уровень, общий уровень жизни поднялся. В решении моей проблемы лед тронулся. И это было удивительно. Он обладает таким опытом и таким багажом знаний, что может дать реальный совет по любой вашей проблеме. В жизни он всегда даст мне правильный совет, всегда даст мне мудрые очень мысли, которые мне помогают преодолевать эту ситуацию, развиваться и идти дальше. Но зато вот про миссию я определилась. Я понял, что мне нужно из этого тренинга. Мне нужно действовать постоянно, постоянно действия, вот вырабатывать себе этот навык. То есть я хочу сказать, что он на нас не свалился мешок с деньгами, но финансы стали поступать то с одной стороны, то с другой, и этот поток он до сих пор идет постоянно и постепенно. Благодарна Игорю за его поддержку, за его внимательное отношение. После нашей консультации он прислал мне еще материалы. Игорь, начал задавать вопросы. И на этом этапе уже задавание вопросов у меня начали складываться пазлы. И я поняла, что действительно не так. Поэтому я иду на интенсив. И до новых встреч с Игорем Мерлином. И вот эти проблемы, с которыми я пришла, они как-то постепенно отошли на второй план. То есть я вдруг осознала, что это не самое главное. То есть даже если взять кредиты, ну это как вот идет дождь за окном. Ну идет он и идет, а мы продолжаем заниматься своим делом. И рано или поздно этот душа закончится. Курсы Игоря Мерлина я от души рекомендую всем. Всем-всем-всем, потому что это лучшее, что может быть в вашей жизни. Игорь, вы настоящий волшебник. Благодарю вас.